приветствую вас на своем канале сегодня я вам хочу показать как связать вот такие вот тапочки вяжутся они очень просто и быстро связать можно за час даже меньше вот такой тапочек на подошве шва нет шов здесь идет только вот здесь и здесь Итак, я их вязала из пряжи Ализы Бэби Шикарим. Здесь в 100 граммах 320 метров. Цвет вот такой вот бирюза. Если кому интересно, вот колор лот 19 34 57 80. Очень красивый цвет. Вязала я их в две нити. спицами три с половиной для этого мне еще понадобилась игла для сшивания декер ножницы и сантиметр так здесь у меня получилось по подошве двадцать три сантиметра тапочки чтобы связать больше размер, нужно просто немножко длиннее связать эту часть и эту часть. Здесь я набрала 30 петелек. Вот так вот они идут. Можно смерить на свою ножку вот, высоту вот этой вот, пяточки и набрать количество петель. Здесь вот у меня идет путанка. Узор. его я вязала вот до этой части ноги дальше у меня пошла резиночка один на один носочек и здесь убавление это я вам покажу как вязать так начнем вязать тапочки вот так вот, я связала одну деталь одного тапочка. Сейчас нужно будет связать второй тапочек. Здесь я набирала 30 петель. 30 петель обычным способом. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 28, 29, 30. Пять рядов я буду вязать узором путанка. Первый ряд вяжем. Одна лицевая, одна изнаночная. Кромочную снимаю лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда кромочная все последующие ряды будем вязать над лицевые изнаночные над изнаночными лицевые кромочную снимаем здесь у нас идет лицевая мы ее провязываем изнаночной лицевую вяжем за переднюю стенку снизу изнаночная лицевая Таким образом я буду вязать 30 рядов, и все вяжем также вот, вот эту часть. Эта часть у нас равна так вот если сложим то вот до сюда вот нужно если будете мерить на свою ногу немножко ее натягиваем вот до сюда вяжем вот это расстояние и так дальше вяжем самостоятельно и так я связала первую часть Тапочка вот эту узором путанка 30 рядов чтобы посчитать вот вот например вот эти вот изнаночные вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать вот такая же часть у меня получилась нам нужно смерить вот до сюда чтобы она была немножко ее натянем чтобы плотненько тапочка на ноге сидел до этого места сейчас мы будем вязать вторую часть тапочка Это резинка один на один у меня здесь у меня 21 ряд вот до убавлений Потом покажу как делать убавление. Сейчас мы переходим на резинку 1 на 1. Первую снимаю. Вот у меня она изнаночная, я буду ее провязывать изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Нужно нам связать 21 ряд резинкой 1 на 1 первый ряд я связала еще вяжем 20 рядов самостоятельно не забываем подписываться на мой канал, ставить пальчик вверх. Будет много всего интересного. Вяжем самостоятельно дальше. Так я довязала вторую часть тапочка резинкой один на один. Вот получилась такая деталька. Чтобы посчитать ряды, нужно вот эти вот, вот косички. Вот эти раз, два, три, четыре пять шесть семь восемь девять десять 11, двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать один ряд у меня получился сейчас мы будем вывязывать вот этот носочек так, вязала я его таким образом первую снимаю здесь у меня изнаночная я ее провяжу просто изнаночной вот лицевую изнаночную и лицевую я провяжу 3 вместе сразу для того чтобы не нарушился рисунок изнаночную провязываю 3 вместе изнаночная 3 вместе лицевой изнаночная 3 вместе изнаночная снова 3 вместе изнаночная 3 вместе изнаночная 3 вместе и кромочная следующий ряд я провяжу по рисунку 1 снимаю изнаночная лицевая и изнаночная в этом ряду я убавление не буду делать просто провяжу резинкой один на один так, в следующем ряду я буду делать еще убавление первую снимаю изнаночную я провяжу и опять три вместе изнаночная, три вместе, изнаночная, три вместе, изнаночная, лицевая и кромочная. Следующий ряд я провяжу без убавлений. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8 9 10 петелек у меня осталось так ниточку я чуть подлиннее оставлю чтобы сшивать сейчас нужно эти петельки все собрать И затянуть можно с помощью крючка можно с помощью иглы это сделать я сделаю это с помощью декера. Таким вот образом протяну, вот так затягиваем. Все, вот у нас получился носочек здесь. Одну ниточку можно убрать сшивать я буду одной ниточкой и с этой стороны у меня тоже вот осталась длинная ниточка где я набирала я тоже одну отстригну одну оставлю для сшивания сшивать я буду так с помощью иглы Правой стороной сделаю там, где меньше заметно вот эти убавления. Здесь вот они видно, она будет у меня левой стороной. Здесь вот их практически незаметно. Это будет правая сторона. Вот так вот складываем на правую сторону. шить нужно будет заднюю часть и вот эту часть. Так, сшивать я буду на правую сторону, я сложила, вот у меня правая сторона. Сшивать я буду таким образом. Так вот, перед кромочной петелькой я буду захватывать предыдущую петельку. Так, шов получается более аккуратный. все я дошила ниточку вывожу на левую сторону и закрываю так, сразу с ниточку спрячу вот убираем вот, пяточка у нас сшилась сейчас будем сшивать вот эту часть вот так сейчас будем сшивать вот эту часть на правой стороне у меня тапочек сложен прошиваем также крайнюю петельку вот здесь вот захватываем перед кромочной который находится Можно сшивать любым удобным для, вам, для вас способом. Так, вот эти две части нужно совмещать, чтобы не получились. Одна длиннее, другая короче. так я дошила до вот этой части еще один стежочек сделаю так, выворачиваю на левую сторону закрепляю ниточку Сразу я ее спрячу. Все. Вот. Выворачиваем. Получился вот такой вот тапочек. Плотненько так на ножке будет сидеть вот. подошва. На подошве нет шва Шов у нас вот здесь, и по пяточке. Вот такой тапочек получился. Здесь можно украсить чем-нибудь. Если вам мое видео было полезно, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на мой канал. Будет много всего интересного. До новых встреч!